Господа, мы должны быть аккуратны и подготовить Америку к этому. Это очень опасно. Нам нужна правда. Нам нужна открытость. Нам нужно остановить смерти людей. Остановить их перемещение в Европу и Америку. Потому что это убьет еще больше людей. Это самая важная вещь. Открытость. Нам нужно сломать информационную стену. Рассказать Америке всю правду. Официальные данные – это ложь. Настоящее число людей в карантине в Китае. Больше 250 миллионов человек. Правда в том, что полтора миллиона человек. Они находятся не только под наблюдением, а подтверждено, что они заражены. Настоящее число людей, кто уже скончался, как показали сожженные тела, более 50 тысяч человек. Они а не 30 тысяч, как говорят. Миллионы и миллионы китайцев умирают. А 250 миллионов людей находятся в карантине. Они очень могущественны, и они говорят, вирус передался не от животного к человеку, вирус передался от людей, которые стоят за всем этим. Некоторые люди контролируют правду. Официальные данные – это ложь. Всегда 2,1%. Каждый день 2,1% людей умирают. Те зараженные люди, которые были заперты в маленьких комнатах, они не могут открыть дверь. Нет еды, нет телефонных звонков, нет воды. Они даже в туалет пойти не могут. Добро пожаловать в комнату обсуждения пандемии. Сегодня 6 февраля 2020 года. К нам присоединится Милли Го, человек, который имеет альтернативную версию происходящего, известный информатор выступающий против Коммунистической партии Китая. У него есть невероятно плохие новости для нас. Что сейчас происходит в Ухане? Американцы пытаются получить информацию, но мы понимаем, что Коммунистическая партия Китая это скрывает. Можете вы рассказать американцам, что сейчас происходит в Ухане на данный момент? У меня очень плохие новости. Это бедствие было уже 17 декабря 2019 года а не 30 декабря, когда доктор Ли и доктор Чейн сделали свои отчеты. Вуханские власти и центральное правительство, они сказали, что вирус очень плох и очень опасен для жителей. Это еще не было катастрофой. Но сейчас, я думаю, все только начинается, все будет хуже. Вы знаете, есть публикация в Нью-Йорк Таймс и другие публикации про то, что коммунистическая партия Китая пытается иметь своих официальных агентов в Global Times и People Daily. И их новостные агенты сообщают только позитивные новости и оказывают огромное давление на социальные сети. Какова ситуация на самом деле? Сейчас мы видим этого доктора Ли. Это герой не только Китая, это герой всего мира. Он пытался остановить все это, когда это должно было быть остановлено, в декабре. Доктор Ли отдал свою жизнь за это. А коммунистическая партия Китая не сделала ничего и скрывает информацию. Сейчас все основные СМИ, например, Нью-Йорк Таймс, говорят о том, как они подавляют социальные сети. Они подавляют их средства массовой информации. Они выпускают только позитивные новости, как строительство больницы, которое до ужаса прекрасно. Но вы можете рассказать американцам сегодня, какая реальная ситуация в Китае? Да, сэр. Когда вы задавали вопросы, вы говорили о Нью-Йорк Таймс три раза. Это очень плохо, что вы их смотрите. Это катастрофа, которая уже длится почти два месяца. Здесь, в Китае. Но западный мир и все новостные каналы, никто из них не говорил правду до этого. Они говорят, что это происшествие средней тяжести. Они не хотят, чтобы это выглядело как угроза. Они не хотят нервировать общество. 把床和被褥都已經搬進來了每一個這樣的隔間裡面大概有二十張床位這是軍頓用的被褥這種床有點是隔壁用的情景從二樓往下看就是一個情景整個床地兩層樓加起來那個上千個床位應該是可以出現的這個區域就基本完工了這個區域用的是上下鋪但是上鋪都沒有鋪路走 но это очень важно, говорить правду. Сейчас Коммунистическая партия Китая знает, как контролировать западные СМИ. И они пытаются, чтобы люди за рубежом не узнали правду. То есть, если вы посмотрите на Коммунистическую партию серьезно, они говорят, что умерло 560 человек. А общее количество зараженных случаев 50-60 тысяч. Но количество людей в карантине, они сказали, 180 тысяч. Это полное вранье. Смертность не просто 500 или 600 человек. Давайте я приведу вам пример. Чтобы понять уровень смертности, вы знаете в Ухане количество крематориев. Их 49. И они работают 24 часа в день. Они сжигают 1200 тел каждый день. И они работают уже 17 дней. И это только в Ухане. И сейчас они работают в городе. Общее количество людей в карантине в Китае сейчас больше, чем 250 миллионов человек. Как много людей имеют подтвержденные случаи заболевания? Вы слышали про эту вспышку? Это вспышка уже в половине Китая. 200 миллионов человек. Так что я получил инсайдерскую информацию. Правда в том, что полтора миллиона человек, они не только под наблюдением, они уже заражены. А количество смертельных случаев как показали кремированные тела, уже больше 50 тысяч человек, они а 30 тысяч, как говорят. Вот почему коммунистическая партия не хочет, чтобы западный мир узнал правду. Вот почему они контролируют 86% внутренних СМИ. Вы знаете, китайские социальные сети и официальные СМИ, они просто сказали людям, что этот вирус, он пришел из Америки и ЦРУ. И они не хотят говорить об этом. Как много людей в карантине? Сколько людей имеет подтвержденный диагноз? Сколько людей находится под охраной? Как много людей уже погибло? Это очень опасно. Они говорили, что это не передается от животного к человеку. Что это не передается от человека к человеку. А всего две недели назад они говорят, «Да, это передается от человека к человеку». На официальном сайте военных Китая они очень могущественные. Они говорят, «Вирус не передался от животного к человеку». Он передался от людей, которые сделали этот вирус. Но они говорят, что это из Америки. Так что они не хотят говорить о том, как много людей погибло, какой уровень смертности. Как много людей под наблюдением. Сколько подтвержденных случаев по всему миру. Это очень опасно. Ухань это центр карантина. Вы видите, они отправили туда Ликицзяна чтобы показать китайцам. За последние 10 лет Ли Кидзян никогда не делал ничего под официальным статусом. На этот раз все очень опасно. Они послали Ли Кидзяна в Ухань, чтобы превратить его в центр карантина. Теперь они утверждают, что сделали 46 тысяч кровати для помощи этим людям. Но вы должны знать, во всем Ухане они имеют 530 тысяч койко-мест, которые предназначаются для больных. Теперь они создают еще 46 тысяч коек для помощи больным и хотят сделать еще больше, еще 150 тысяч койко-мест. В общем, почти 1 миллион кровати в больницах. Сейчас они говорят, 50 тысяч человек в карантине, а количество погибших всего 500 человек. Так почему же в больницах в Ухане лежит 500 тысяч человек? Там нет пустых кроватей. 2 февраля было 304 погибших. 3 февраля было 361 погибший. Смотрите, они объявляют общее количество погибших. Вы знаете, это отличается от реальных данных. Всегда 2,1%. Каждый день 2,1% людей умирают. Ни разу ни одного больше, ни разу ни одного меньше. Кто и как контролирует там смерти людей? Всегда ровно 2,1%. Уже 5 дней. Так что это только одна правда. Некоторые люди контролируют правду. Эти данные, они подделаны. Кто-то возомнил себя Богом и контролирует смертность людей. Смертность людей ровно 2,1% каждый день. Так что вы смотрите на вот эти данные, и эти данные в стиле коммунистической партии. Тем не менее, они сказали, что никто не отвечает за контроль всех данных и правды. Это очень важно. Посмотрите на центр карантина. Им не хватает врачей. Не хватает оборудования, чтобы помочь людям. Те больные, которые были заперты, в маленьких комнатах, они не могут открыть дверь. Нет еды, нет разговоров по телефону, нет воды. Они даже в туалет сходить не могут. Как им может стать лучше? Это не для того, чтобы им стало лучше. Они готовят их к быстрому уходу в крематорий. Они умирают. Вот причина, по которой западный мир должен знать. Как они могли построить больницу через несколько дней или несколько недель? Это невозможно. Это просто пропаганда. Вот почему в Ухане 49 крематориев сжигают тела 24 часа в день. Уже почти целую неделю. Вот реальная правда. Майлз, здесь сообщение в утреннем посту из Южного Китая. Сегодня утром один из самых известных профессоров из университета Ценхуа сказал, что это просто разгром. Эта ситуация показывает, что лидерство президента Си это провал. После того, как он скрыл правду и не хочет, чтобы люди за рубежом и внутри знали правду, да, он на сто процентов прав. Этот профессор университета Цинхуа имеет политическую позицию. Но пока рано говорить о Си или Ванг, о коммунистах, о всей политической ситуации. Первоочередной задачей является то, что нам нужно знать правду. Миллионы и миллионы людей в Китае умирают, а 250 миллионов в карантине. Нам нужно остановить смерти людей, остановить их перемещение в Европу и Америку, потому что это убьет еще больше людей. Это самое важное. Открытость. Нам нужно сломать информационную стену. Скажите Америке всю правду. Скажите Америке все правдивые данные. Это очень важно. Пока мы ждем на следующей неделе, или через две недели. Я не хочу, чтобы в Америке была та же ситуация, которая сейчас в Китае. 17 декабря 2019 года мы сделали объявление, что у Уханя были большие проблемы с вирусом. Два месяца прошло. В Китае сейчас катастрофа. Мы должны быть очень аккуратны и заставить Америку подготовиться к этому. Это очень опасно. Нам нужна правда. Нам нужна открытость. Не слушайте коммунистическую партию. Если вы будете верить коммунистической партии, ситуация с вирусом может стать еще опаснее. Жители Америки связываются со мной без перерыва. Если они хотят пожертвовать медикаменты или другую помощь Китай, дойдут ли эти фактические поставки, деньги или что-то другое, чтобы помочь людям в Ухане или другим в Центральном Китае? Сейчас это невозможно сделать в Китае. Ваше искреннее желание помочь людям в Китае, я ценю это. Но коммунистическая партия считает это политикой. Они не хотят, чтобы американцы были героями в глазах китайцев. Они все еще думают, что это политика. И для тех, у кого антиамериканские настроения... Они не хотят, чтобы вы были так добры к китайцам. Они не хотят, чтобы вы ехали в Китай, чтобы к вам не было позитивного отношения. Вы очень добры. Спасибо, но ваши моральные качества слишком высоки. Сейчас люди в Китае умирают, и никто об этом не говорит. Они говорят о проблемах, которые создает Америка. Они говорят шаблонами пропаганды. Дорогие друзья, комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачи! Еще увидимся!